Очень частая проблема Люди, которые играют в CSGO Всегда верят, в то, что они играют на 4 кл Но сидят на третьем левеле И мы решили проверить Насколько это правда Есть ли люди, которые реально имеют потенциал сыграть на десятке Это уже второй выпуск И сегодня мы будем проверять Третьего левела, который верит, то, что он играет на 4000 L В это сложно поверить Но он убедительно в это верит Чтобы его разоплачить, мы позвали его в команду Где играет 4 человека на 4000 авгл Будет очень интересно посмотреть, как он себя проявит в этой команде Не забудьте поставить лайк и и, конечно же вам этот ролик понравится кстати в течение трех месяцев я играю уже на коврике cyber Shock, и я честно кайфую и вы можете тоже кайфовать потому что осталось всего 300 штук в наличии вы уже прямо сейчас можете его заказать и уже примерно через два или три дня вам придет эта доставка цена и ссылка на покупку есть в описании этого ролика О, на зоне Здравствуй. мне 16 лет зовут никита КС-ку играю ну в принципе давно с года 18 -го. я из ярославля получается ты был готов к этой съемке не волнуешься абсолютно не я был готов но волнение все же есть но ты писал заявку очень уверенно но это да Давайте послушаем, что он сказал. Ну, смотри, у меня меньше 1700 элла из-за того, что мне очень часто попадаются сморфы. И в основном я играю, можно сказать, в соло. В 4К могу играть, потому что были случаи, когда я играл в стаки. И там игра была легче, потому что понимание уже было. И игроки не делали всякой дичи. Я думаю, в 4 выше К сыграть я смогу. Сейчас внизу тебя ждает 4 игрока, которые играют на 3-4КЛ. Посмотрим, как это получится. Насколько ты процентов уверен сейчас, то, что ты оправдаешь себя, и ребята поймут, то, что ты не просто самозванец, а настоящий игрок. Ну, так на 60. Хорошо, посмотрим, что будет после катки. Давайте, Лессол. 2 или 3Б? А, 3Б, 2. Бабана. Да. Слушай, ну смотри для третьего левела он пытается мансовать, стрейфиться. пытается по крайней мере выжить, потому что на его уровне, наверное человек просто побежал бы с моей голову ковры и быстро бы умер. Он как-то пытается защитить плейндер. Обсудили. О. Криш, а да раскинь. Болер. Класс. Я помню вышли. Ложку я ему дал. Два три. Слушай, он прям на воле, хорошо. а балконы, это короче, ставите. Нам нужен бай. Это будет А, и он только один на позиции. Что надо сделать в этой ситуации? Занять, наверное, яму, да, самое удобное? Да, может вот сейчас. он выбирает какую-то полупозицию. Если уж пикаешь, то надо прожать, но... ай я, я. яй Смок долет, А. Давай. Заходим. Хорош, я иду. Очень хорошо! Нифига себе, ну и лаз красный тут уже. Чудак, <связывается> хорошо. Пока что Работа и по игре, рома. и по инфе он нравится мне на... больше, чем парень из прошлого ролика. Очевидно. У нашего челика четыре да, фрага да, на да, две счет. смерти, КД-2. Лучше, почти лучший в команде. <связывается> это нечто. Ну, видно, что когда не выделяется на фоне других, то есть делает какие-то обоснованные действия, хотя бывают и ошибки. Но он не выделяется, что он как будто слабое звено. Вышел один. Какая уходи? Нет никого. Близко. Я пол, я пол. Мне нравится. 4-5, 7-5, 7-5. Шорт восходит. Хорошо, что он не топает. У него есть шанс хотя бы сыграть спину убить. Очень хороший сейчас попусток будет. Ай, ловит. ой, хорошо. Да он молодец. Так. И выживает, не, не идет дальше. Ай, я моист. Ловит, я... ловит, ловит. ловит пульку, ловит пульку, серьезно. Лучше, лучше, лучший. Что? Бежит на ставить Проходить. до полчища. Да. Угу. Там пиздец. Апс один. Ага. Что апсы делают? Как-то не можем определить позиции, хотя опсы, вот страшно. такая позиция Я самая, опсы, наверное, опсы, вредная на О, пошел, потому что какой-нибудь шарнотек. О, аккуратно. Еще апсы. Что? А. Так, у Унипа, сейчас очень важный момент. 3 в два. Ну у него все еще хд, у него 2. 8-4. И вот Тимайт 1-7. Он смог. Два лонг бегут. Шорт, шорт. Хорошо! Но опять же, какая обработка у него. странная. Он сел кил и стал в АФК просто. Смотрел стену. Это а молик дефолт, наверное. Смог бы здесь, а молик. Смог есть. Смог кинул. Смог кривой Не, хорош, ну, чуть-чуть кривой. Слушай, Смог он кинул ее отрабатывать от под него, молодец. Я ХЗ. Ну, живей, смотри, живей, вот из-за этого, из-за этого давай. смока он да, получил урон. Ну, они берут клач 2-2. Могу флешку вас хочешь пикнуть? Почему поджимай. Стой, шорт. Лав, давай, давай, да, да, давай. Не, ну кстати, вот мне реально здесь комфортнее играть, чем на тех левелах. Здесь думать умеют, херней никто не страдает, Ой, как я рад. Спасибо Шок, что я попал. I'm safe. Очень важный раунд. Дал ему смок. Супер! Убил. Но, mm. как хорошо он дождался выхода со смока, молодец. Но надо было спрятаться и дождаться тиммейта, да, чтобы ретейкать? Да, он поторопился брать раунд, хотя опытный бы игрок спрятался, бы как-то мог выжить, что ли, выиграть время. Предлагаю через апсы всем выпрыгнуть. Ой, он кол дал. И плохой, кстати, кол вообще рабочий, особенно за атаку, потому что у них юспы. Глоки прыгают, вообще, шикарный кол ой ой ой их услышали и увидели Шага. Не топайте, но слышите Можете Апси чакал, тип И за сайт, еще один, сайт сигареты Найс nice. Без головы один, дают шанс взять пачку Надо пачку передать Ему подсказывают, надо пачку Нет. взять Тянет, очень сильно Это, тянет Апсы уже пушат их Да-да-да, Ну, Апси скорее всего Скинул Скинул? Поставь бомбу сам, чел Иван Как он это? Псы Илонг Сейчас Антем. его полный косяк был Антем. с этой бомбой В смысле он дропает? Камон, в смысле? Хорошо, взорвется Но он сделал очень важный килл, фраг. Ну хороший раунд от НИПа, если бы не НИП, они бы сейчас не были на В. Это его раунд. И вот, позиция на балконе, которая рабочая. Вот. Ты живешь там, да? Супер своего которого легко не дочекать, если ты идёшь через шорт. Если что-то не так, ты просто падаешь. Ну это супер позиция. Что он делает? Что ты делаешь? О, он мой балкон. Это нужно... А, ну-ка, ну что, в гости кому-то заходит. Что это сейчас было? Он просто крутился. Да, теряются такие ситуации в каче, когда нужно вот выйти и точечно какую-то позицию задавить. Он теряется, не знаю, что именно. Так, теперь нужно распекать лом. Как это мы делаем? Он мог пройти до этого. Библиотека. Надо выйти грамотным, библо. У них пачка. Он спрейт, кстати, никогда не делает в антаб. надо отбить. От флешки отвернулся. И... О! Они любят вас кайф, балкон, блин. У нас судьбу Зря, Зря, зря, позиция Для хэдшота только Убил тюрьму? Ой, как есть Сайта где-то, сайта, сайта Яма Очень тяжело Непуда-либо, из-за этого на игроке как же он словил все антитайминги? Во-первых, стрелялся с хедшотом, где позиция максимально проигрышная. И во-вторых, если смотрел спину, то смотри ты уже эту спину. Он отвернулся в самый нужный момент. Так бы сделал бы еще второй ванта Растерялся, опять же. Ну смотри, у нашего Нипы уже минус КД пошел. 0.94. Затеров, он гораздо хуже играет. Но в любом да, случае, он, он, см он смотрится еще в этой команде. Друг. А Неп, понимали, прилем. Он наши все идет на логе с авиком, но это очень странно. Хотя мы просили дай молик в библу. Там было 2 секунды, когда он мог среагировать, дать молик, и терба не пикал. 14-14 очень интересная игра. Давайте просто дадим им банап, потом ретейк нему. Это легко делается. Вижу. Пассивно играет. Арб Фасбе Бро, надо тренироваться. Ай, ай, ай. и игра пловит? Вот сейчас я начал плохо отыгрывать, я ничего не могу настрелять. Кривой смог. Ай-яй, ай. как же смог и бы Посмотри, что делает же что они творят? Найс, жестко, Лучше. Ребята? Да. Что думаем? Думаем, что это была очень интересная игра. Это правда? А насчет нашего НИПа. За защиту очень хорошо играл. Мне понравилось. Да, за защиту он хорошо играл, но Затеров да. Что-то пошло и так, видимо. Не, за, за, за терв терв он тоже... Сложнее. За он тоже вносил импакт. Занимал second middle. Смотрел за медом пока мы банан разыгрывали. Свою роль выполнял вроде неплохо. На карте находился. Да. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> но он касало. Точно Такой не на третий да, не, позиционка прицела не очень, так если посмотреть, то там, да, ну, нервничать, возможно, еще, но да, видно, что, да, конец, прицел вводит там вниз-вверх, непонятно как, когда чел выходит на тебя, ты там еле как мышку перенаводишь, но это нерв скорее всего. А давайте самый важный вопрос, самый интересный, на какой левел он-то в итоге играет? Возьмите туда информацию, возьмите туда позиционеры прицела, понимание игры, раскидку, общение сотрудничество в катке. Я думаю, что мы недостаточно посмотрели, нам нужно еще одну игру, чтобы побольше посмотреть за игроком. А спонсор этого ролика сайт GGDrop. Это сайт по открытию кейсов, который очень-очень щедр. Там есть и кэшбэки, там есть и бесплатные кейсы, и бесплатные прокрутки. И самое главное, там очень большие призовые фонды. К примеру, если вы будете выполнять задания, которые прописываются в ивенте пираты, вы будете получать поинты. Чем больше поинтов, тем больше у вас призовой фонд. Все зависит от того, насколько вы будете выше в топе. Второй ивент — это сокровище. За каждый депозит рубля вы получаете поинты. Один поинт равняется 1 рубль. И эти поинты вы можете обменять на любой скин, который выдаст вам сайт. Используйте при пополнении мой промокод, который даст вам плюс процент к депозиту в Суммы. Ссылка на проект есть в закрепленном комментарии этого ролика. Я дефолт стану. Поднял. А, все же под Б решили пойти. Сука, не на ой-ой-ой, ты видел! Да. Сука, не на. Он же видел. Он просто не был в фокусе, не смотрел. Это хачать. Хочу... Блин, если он опять сейчас побежит через хлопу, я не знаю, значит он точно не умеет играть в вербас. Он пусть он мост он бегает через хлопу. Да, да, да, он да, он да, да, через да. Холпу, я, да, да, я, я, да, я, да, да, если вы хотите занять мостр, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Опять обработка. О, О, да, ну, в целом, не Слушай. Резко. Слушай. Опять же, обработка, пофиризация была приуличена. При том, что он Сюда, увидел противника. Шел... Уни по импутлак просто. Хорошая позиция. Пофиризация я. За что с тобой? Почему? У нас же... Авик стоят на одной тоже. Авик там, там Авик. Шортубил. Авик остался. Очень, Хорош, хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Смок был. А ты смог? Не нужен был? Ну ты, ты мне его дал да. Ну, я извиняюсь, так получилось. Там справа дырка есть еще он может выйти. Глаз, Блин, Блин по нам, по нам. Ты, ты это видел? Он кинул кривой смог, ему <laughs> подсказать, то, что он кривой, но он все равно в гран... за гранаты в руках выходит на шорт, его бубиль там. Ай, перевел. Я тебе дать, хоть... О, Чеку это фаст сторон. монстр. Это будет фаст монстр. Это ВХБ. Давай, давай, давай чувак, давай. Нет, умер. Что? Ну, сделал все-таки фраг как-то. Да, Но он очень поздно забежал. Да, если бы через девятку бегал. А он сейчас прошел, об... это как это обычно, а да? Раз. Да, да, через хул давай. Ой-ой-ой, флажка! Okay. Как ой. куда он пач, вышел? Пач, пач, Нет! Да. Нет, ну он, он реально карта. карта. Он не знает эту карту. Да, теряется. Надо было сближаться с маком. Там бы вообще Изиси было бы. ой ой Ладно, не все потеряно. Терпи, по очень близко есть. Очень Австро близко. Бил. Смотри, чекал, но не то чекал. Не поверил, Да, чекает просто как будто для галочки. для того, чтобы, может быть, прочекать, реально убить. типа, чтоб просто посмотреть, сказал, вот ты чекаешь. Он вышел каленой. Ну и легкий фраг был. Со что-то не так. Да, реально теряется. Я должен был кона убить. Ай, штука. Токсик один. Ой как хорошо развернулся. Наконец-то он развернулся вовремя, но не повезло по стрельбе. Ну и при размене так много хп теряет, это вот видно, что он не может выйти и вырубить так резко. Вау! Очень сильно повезло. Я сказал про повезло, да? Я ушел. Нет, нет, нет. Ну, что кон, это? Кон, как один. будто да, да. в него Фильш, попали, что, да. его мышка отлетела От удачи такой Что это было? Кон, кон, кон, один. Шорт близко, шорт, шорт, близко. Позиционирование Позже, прицела отсутствует <существует> Смотрим на статистику 0,52 кд, 11 фрагов шо, на 21 смерть Очень печально играет Белый трак один Что случилось, ребята? Я не доиграл Вторая катка вам дала сделать возможность, какие-то выводы? Для него сложная карта, это, конечно Да, это была не такая интересная карта, как Инферно Было замечено очень много ошибок с его стороны Например, я заметил то, что он очень часто закупается, очень странно если у него первый респа и, например, две с половиной тысячи баксов, он покупает почему-то дигл, когда он может купить мак и запушить первым там под флешку, занять воду, еще чего-нибудь. Это первый момент. Второй момент. Незнание гранат на карте, то есть совершенно не знает. Дефолтный молик за защиту на воду, не может кинуть на ходу. Приходится скидывать и делать все за тиммейтов. Ну, еще он играл, получается, на бочках, и его задача — давать инста-смок. Ну, Неинста просто смог давать в монстр. Вместо этого он просто шел на бочке, Буст не давал. Ну, выполнял свою роль некачественно. И еще одна ошибка это то, что ты не давал инфу, которую, которая нужна была твоей команде. То есть ты стоишь возле трака за атаку, вы уже заняли плент. Ты слышишь, что чел поднимается на мусорке уже два стерса, но ты почему-то об этом не сказал своей команде. Но это не единичный случай. Там еще были случаи, когда ты не дал команду своей команде. Ой, не дал информацию своей команде. Сейчас я хочу услышать мнение, учитывая две катки. На какой ЭЛО уровень он играет? Ну, для меня, думаю, шестой. После опыта не хватает вот и волнуется Каждый полтора если что не сказать? затрагивать стрельбу то пятый не не, не нужно затрагивать стрельбу еще я если честно мало раундов наблюдал за ним потому что он чаще всего умирал первым если смотреть со стрельбой то ну так и есть, ездит а пятый шестой уровень может седьмой я думаю то что в первой катке он точно играл на седьмой 8 восьмой но во второй да, да. где-то пятый да. шестой в сумме я считаю то, что он играет на четки Пять, переходящих в шестой левел Вот, моя такая ставка Отдай должное волнение, это очень важно Кстати, Кура, ты что скажешь? Ну, я поддерживаю то, что седьмой уровень Но похвально то, что он Нежели как прошлый гость Хотя бы что-то знает на карте, потому что было видно, что он что-то знает Но как будто ему не хватает опыта, действительно Я тоже даю свою оценку, седьмой уровень Хорошо, Нипа а Сейчас угу. я хочу у тебя услышать когда я тебя спрашивал до игр, ты сказал, что на 60% уверен что наиграешь как 4кл. Какое сейчас все Но... мнение? Играешь ну, ли ты на 4кл? По факту нет, по факту нет. Это для меня еще слишком высоко. Ну так-то, как ребята сказали, да, мне не хватает еще опыта, и надо дорабатывать, чтобы не было меньше ошибок. Как на Inferno, то, что я крутил присел туда-сюда. Надо поменьше ненужных мулов делать. А в принципе, я доволен этим опытом. Я уже понимаю, что мне надо менять в игре и что улучшать. Это главное. Это главное. Ну, ну это да. Если тебе понравился этот ролик, то советую посмотреть, как седьмой левел говорит, что играет на 4000 элла. Или же, как чемпион мира, смотрит мою дымку и называет мои ошибки. С тобой был я, Эрик Шоков, и до следующего ролика. Пока.